Здравствуйте! На связи Александра Бонина. Я врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. Также являюсь фитнес-тренером международного класса и имею у себя за спиной 4 года своих эффективных успешных тренировок. Также я автор своей системы по восстановлению позвоночника и суставов, которая называется светофор. Я хочу пригласить вас на свой бесплатный марафон по укреплению и активизации ягодичных мышц. В этом марафоне нас с вами ждет очень много полезной практической информации и кроме того будет две практические тренировки по использованию упражнений как активизации ягодичных мышц так и укрепления поэтому я вас приглашаю на этот марафон буду очень рада вас увидеть на этой странице вы найдете более подробное описание всех уроков которые я для вас готовлю поэтому будем вместе разбираться строить наши красивые ягодичные мышцы улучшать их форму увеличивать тонус и опять-таки с учетом что это не будет вредить нашему позвоночнику а ведь это очень важно так как на самом деле существует огромное количество упражнений на ягодичные мышцы но к сожалению некоторых из них некоторые из них не очень подходят для людей у которых например есть протрузии или грыжи в поясничном отделе поэтому нужно использовать именно изолированные упражнения более целенаправленные упражнения на активизацию ягодичных мышц на их укрепление ну и конечно знать правильную технику каждого упражнения. Поэтому еще раз приглашаю вас на свой марафон, и поверьте, вы получите очень много полезной информации. Надеюсь, что мы с вами встретимся буквально уже скоро в моих уроках, в моем марафоне. Итак, добро пожаловать!